Здравствуйте. Писал я недавно статью в «Московский комсомолец». Вот про что. Интернет создал для простых людей невиданную раньше экономику совместного потребления или шеринг. Вот у меня есть мощная дрель, которую покупал когда-то для ремонта квартиры. Лежит без дела, годами. А не надо покупать. Нужна ведь не дрель, а дырка в стене. Не предмет, а его функция. Есть специальные интернет-сервисы, где владельцы вещей отдают их во временное пользование. Нужна палатка, велосипед, мебель, вот тренажер или даже одежда парадная или спортивная. Заходишь в приложение на телефоне и готово. Нужная вещь за очень умеренную плату вместо покупки. Самое известное здесь – каршеринг. Вот у меня сын-студент, хоть имеет свой автомобиль, пользуется иногда каршерингом, арендует на городке машину у специальной компании, берет ближайшую, там, где он в данный момент находится. Стоит это, например, в Москве 8-9 рублей за минуту, в разы дешевле, чем такси. И можно оставить где угодно, где не запрещена парковка, потом там возьмет кто-нибудь другой. Все регулируется мобильным приложением. Есть сайты, где сами владельцы авто сдают их в аренду или ищут попутчиков для совместной поездки. То есть появляется огромная система шеринг-экономики, совместного использования. Когда люди не обязательно покупают вещи, но пользуются ими. С одной стороны экономия, а с другой дополнительные доходы у тех, кто предоставляет эти вещи. В России все это только начинает приходить, а в мире рынок шеринга оценивается в 15 миллиардов долларов, а к 2025 году будет 335 миллиардов, в Price посчитали. Есть специализированные площадки, фирмы, которые организуют шеринг. Очень известно Airbnb. Краткосрочная аренда временно свободного жилья для путешественников. За год обслуживает 155 миллионов людей. На четверть больше, чем отель «Хилтон». Этот брокер, по сути дела, сводит э, из, э, на своей площадке и обслуживать тех, кто сдает на краткие жилье, и тех, кто в нем нуждается. Все по-честному, с приемом платежей и страховкой. В тексте под этим видео привожу некоторые адреса порталов для шеринга в России. Автомобили, детских вещей, спортповаров, инструментов, электроники, одежды. Если надо, пользуйтесь. Если неприемлемо, тогда не надо. Ну, а стих такой. Когда потребность есть в ташерере, нужна машина и кровать, Шурши смартфон. Шерше для шеринг. Иметь не значит покупать. Подписывайтесь на блог. Спасибо.